Венера Нигматуллина и Жаник. Венера — актриса, заслуженный деятель Республики Казахстан. Продюсер, сценарист, директор Международного кинофестиваля «Звезды Шакена». Член Союза кинематографистов СССР. Жаник — тиктокер, актер тиктока, сценарист тиктока, директор сам себя. Член союза поедателей чипсов Казахстана. У Жаника 282 тысячи подписчиков в ТикТоке. У Венеры 29 тысяч подписчиков в Инстаграм. Венера любит музыку Моцарта. Жаник любит музыку Инстасанки. Венера занимается восточными единоборствами и не любит выпендрежных юнцов. Жаник тот самый выпендрежный юнец. Посмотрим, сможет ли эта пара завоевать сердца зрителей.